Не работать надо. Ты что, меня прогоняешь? Может быть, повторим? Трусики забрать не хочешь? И рубашечку, пожалуйста, сними. Тебе нужно раскрыть зеленую чакру. Точно. И голубую, а и оранжевую. А все, ты до ты новых встреч. Вы же какой-то там крутой директор крутой компании, да? Да, крутой директор, крутой компании, все верно. А вы крутой фотограф? А как вас зовут, хотя бы? Это ваша машина? Ну да, моя. А цветы твои? А с чего это вдруг мы на Да вы не сердитесь на нее! Вы не, не ее тип! Кто ей нужен? А тут не все по форму. тут смекалку проявить надо! Мне помощь твоя нужна. Тимур, я, конечно, очень-очень сочувствую твоей проблеме, но ты что, с ума сошел, что ли? Конечно, я не пойду. Даже и не уговаривай. Что за бред? Или детский сад у него любовь а ты куда смотрел как согласился на такой а ты не боишься я потерять я же тебя совсем не знаю но ну, это же глупо ты же его любишь просто я должен исправить все что натворил